Всем привет! С вами Нана Аква. Мне пришла посылка, которую мы сегодня с вами откроем. Заказывал ингредиенты, которые мы будем использовать для того, чтобы приготовить корм для креветок. Фирменные корма для креветок достаточно дорогие, но если взглянуть на их состав, многие производители кладут туда то, что можно купить в магазине. Постараемся сделать бюджетный корм своими руками. Посмотрим, что у нас в посылке. Маринга. Это молотые листья дерева маринга, которое произрастает на Гималаях. Вторым нашим ингредиентом будет винграс. это винграсс ростки пшеницы. Далее я заказал водоросль хлорелла и три вида сушеных листьев. Листья яблони, листья смородины и листья малины. На этом посылка закончилась, но не ингредиенты. Также мы будем использовать листья шпината и водоросль спирулину. Данную водоросль пробовал давать креветкам чистые, они ее очень любят. Помимо всего прочего, для приготовления корма нам понадобится сырое куриное яйцо и пшеничная мука. Приступим к приготовлению. Для начала нам необходимо замочить листья в горячей воде. В стакан в равной пропорции добавим 4 вида листьев. Листья смородины, яблони, малины и шпината. И зальем их кипятком. Тем самым они пройдут термическую обработку и размякнут. Так нам в дальнейшем их будет проще перемолоть. Далее все составляющие будущего корма добавляем в чашу блендера в следующей пропорции. Маринга нам понадобится 20 грамм, для измерения использую мерную ложку. Водоросль спирулина у меня в таблетках, нам понадобится 20 таблеток. Если будете использовать спирулину в порошке, можно использовать 20 грамм. Далее аналогичным образом нам понадобится либо 25 таблеток водоросли хлореллы, либо 20 грамм порошка. Отмеряем и добавляем 20 грамм ростков пшеницы. Разбиваем и перемешиваем яйцо. Нам потребуется 4 чайные ложки яйца. Листья у нас уже размякли. Избавимся от лишней воды и немного просушиваем их с помощью бумажных полотенец. Добавляем листья в блендер и кладем 3 чайные ложки пшеничной муки. Перемалываем все наши составляющие с помощью блендера до состояния однородной массы. Вот что у нас получилось. Теперь нам нужно равномерно распределить это все в тарелке для запекания. В конечном счете я решил использовать не тарелку, а противень, так как он более ровный и уложить можно будет более ровным слоем. Помещаем в духовку, в которой мы будем запекать наш корм в течение 5 часов при температуре 50 градусов. По прошествии 5 часов вся масса полностью затвердела. Далее я соскоблил ее ножом. Задачка получилась не из легких, но вот что у меня вышло. Получились достаточно тонкие ломтики корма. Как говорится, умная мысля приходит опосля. После того, как уже было все готово, я придумал, как это можно было сделать куда проще. Для этого нам потребуется шприц. Чем больше, тем лучше. Чем будет больше шприц, тем будет меньше вероятности, что смесь будет застревать в шприце. У себя я нашел только шприц на 5 кубиков, поэтому я отрезал у него носик, чтобы корм не забивался. Наполняем шприц кормами, и не спеша выдавливаем его, делая гранулы. Аналогичным образом помещаем в духовку на 5 часов при температуре 50 градусов. Вот что у меня получилось по итогу. Достаточно твердые гранулы, которые можно разломить и по мере необходимости кормить креветок. Дадим креветкам продегустировать новое лакомство. Я думаю вы сами все прекрасно видите. Корм пришелся им по вкусу. На следующий день мертвых креветок не обнаружил. Если тема показалась интересной, пишите в комментарии, будем готовить другие корма. На этом все, спасибо что досмотрели видео до конца, пока.